Так, приветствую вас, весы! После некоторого перерыва своих каникул в месяц. Все же хочу продолжить делать свои прогнозы. Ну и сегодня мы рассмотрим, каким будет для вас месяц апрель. Начнется этот месяц с того, что будет происходить соединение. Водолеем, Вене, Марса и Сатурна, причем это будет достаточно такое конфликтное соединение для вас. Это символически, по-моему, пятый дом. Сейчас раз, два, три, 4 5 да, пятый дом. Сейчас я его переставлю, чтобы было понятнее. Пятый дом связан с развлечениями, с удовольствиями, с любовной темой, с детьми. ну Наверное, для большинства из вас все-таки будет актуальна именно детская тема. Возможно, кому-то придется решать какие-то очень важные вопросы, связанные с детьми или с любимыми людьми. Может быть, для кого-то это будет тема хобби. Но я могу сказать так, что эти дни будут очень-очень конфликтными. Может быть, какая-то наблюдаться сосредоточенность на агрессивности с одной стороны, а с другой стороны, потребность в заботе. Важно сдерживать свою энергию в эти дни. и постараться просто переключать себя в работу. Также 5 числа Венера переходит из вашего 5-го, шестой дом. Шестой дом у вас в рыбах. И это, наверное, будет наиболее благоприятный период. начнется для тех на ближайших три недели, для тех, кто имеет свою реализацию в таких сферах деятельности, как психология, эзотерика, медицина. Компьютерные технологии, программное обеспечение, что-то связано с водой, с водными путешествиями, с путешествиями по воде, с творческой сферой, то вот здесь вы, для вас будет рассвет, начнется период рассвета и вы получите свое наибольшее, наивысшее вдохновение, работ, трудиться будет очень легко, будет, будут получены такие хорошие результаты в своей деятельности, ну и что еще? Также это будет благоприятный период и для того, чтобы ну, наверное встретить людей, которые будут с вами единомышленниками. И ну, договориться о партнерстве с ними. Знаете, так серьезно надолго. Теперь с 11 по 12 Меркурий перейдет в знак Зодиака Телец. Он пробудет практически весь месяц. Меркурий у нас отвечает за общение. И это говорит о том, что мышление будет Немножечко замедленное действие, то есть на принятие решений потребуется время. Для вас это восьмой дом. Это тема, связанная с опасными ситуациями, а также с чужими финансами. То есть, если вы планируете получать какие-то деньги у своих партнеров, то здесь может быть немножко замедленное принятие решений. Так, с другой стороны, здесь Юпитер соединится наконец-то уже точно с Нептуном в вашем доме работы. Повторюсь, это будет наиболее благоприятный период для трудоустройства, для реализации каких-то рабочих тем, но и для здоровья в том числе. А также это период, когда у многих из вас обострится ясновидение, ясночувствование и сможете самостоятельно решить какие-то очень важные вопросы в вашей жизни. С 15 апреля Марс планета агрессивности наконец-то из активных водолеев перейдет в рыбы. И, вы знаете, она здесь, с одной стороны, как-то станет менее агрессивной, а с другой вот, энергия будет более размытой, будет наблюдаться, знаете, как желание сидеть на двух стульях. Проблемы будут решаться такими окольными, обходными путями. Агрессия будет иметь такой, знаете, подспудный характер, спрятанный характер, связанный с интригами, достижение своих целей через какие-то обходные пути. Ну, в общем-то, такая вот будет э, работа. Ну, и с другой стороны, есть свои плюсы. Ну, то знаете, вот Марс э, в рыбах, с одной стороны, он снижает острую, открытую агрессивность, а с другой стороны, он вот, дает, знаете, такую вот маленькую, подлинную. Ну, это если, например, говорить о наших врагах, то вот могут так они действовать. Плюс 16 января у нас полнолуние в весах. Здесь будет 16 января, апреля, извиняюсь. Тема партнерства будет актуальна, тем более, что в вашем знаке ну, наверняка что-то изменится у вас, в ваших взаимоотношениях с людьми, которыми вы считаете своими партнерами, ну или же разрешаться какие-то сложные ситуации, связанные с ними, поскольку именно в этот день будет еще интересный аспект со звездой Риша, это дух просветления и самопознание, и вот именно он это соединение, оно откроет верное направление в пути развития партнерства. Теперь с 18 по 19 будет очень такое жесткое соединение, которое не, вернее, не соединение, аспект называется Тао-квадрат, он пройдет между кармическими узлами и Сатурном. Сатурн проецируется ваш пятый дом, напоминаю, это любовь, дети, развлечения. Значит, это наиболее опасный период для вот этих сфер вашей жизни. Поэтому будьте крайне внимательны и постарайтесь не рисковать, дорогими вам людьми, в это время. То есть никуда не едьте, никого никуда не посылайте. И не рискуйте. Желательно 2-3 дня до и после тоже. Ну, например, с 16 по 21 апреля приблизительно. 20 апреля Солнце перейдет в Телец. Начнутся дни рождения у Солнечных Тельцов. С 26 по 30 Венера Юпитер и Нептун соединятся точно в рыбах и образуют секстиль к Плутону. Ну, давайте посмотрим на этот чудесный аспект, который принесет много радости. Это будут самые, наверное, благоприятные дни в этом году, Принесут радость, удовольствие. И энергетически это будут очень насыщенные дни, когда не будет места слезам, разрушениям. И я думаю, что... Вы сможете, особенно в сфере работы, получить работы и есть, получите какие-то очень серьезные дивиденды. Ну и плюс, если у кого-либо были проблемы со здоровьем, то здесь тоже будут очень хорошие результаты благоприятные. Можно на эти дни что-то планировать очень важное. Неудач. С 29 го у нас. Плутон, планета разрушения становится ретроградным. Это говорит что, о том, что общая энергетика во всем мире она пойдет немножечко на спад. Та, которая, ну, именно напряженная энергетика. То есть немножечко перейдет в такое, знаете, подпольное русло. Открытая агрессия уже будет меньше. И месяц закончится у нас с открытием коридора затмений с 30 апреля по 16 мая. Я постараюсь сделать прогноз отдельный на этот коридор затмений. Но 30 апреля будет наблюдаться новолуние плюс солнечное частичное затмение в Тельце. Для вас Телец это 12, 11, 10, 9, 9. Восьмой дом. Восьмой дом, он связан с опасностями. Ну, наверное, я так предполагаю, что в период этого коридора затмений нужно быть предельно осторожными и особенно аккуратными с финансами и ресурсами ваших партнеров. Ну, достаточно такое будет нелегкий период. Ну что, желаю вам легкого месяца, удачи вам и до встречи в следующем периоде.